месяц золотая пора для сбора и заготовки листьев целебного напитка многим известного как иван чай и сегодня мы покажем вам как это растение выглядит в живой природе и расскажем что нужно для его сбора а для начала давайте немного подкрепимся на поиски травы иван-чай. В прошлом году я нашел место, где иван-чай растет в избытке, поэтому заранее знал, что с пустыми руками уж точно не вернусь. Вообще же иван-чай растет на хорошо освещенных местах, опушках смешанных и хвойных лесов, осушенных болотах, железнодорожных насыпях, берегах карьеров, оврагах и лесных ручьев. В данном случае он растет в глубине хвойного леса, но на относительно открытом и хорошо освещаемом участке, среди сосен, зарослей кустарника и хвойных деревьев. что вам нужно для сбора иван чай мешок нож и то место где он растет Работает два пакета иван-чая у меня в руках. Запасы на зимой себе обеспечил. Запомните это местечко. Вот под этой осиной растет очень замечательный зеленый свежий иван-чай. В листьях иван-чая содержится до 20% дубильных веществ и до 15% слизи. Слизь обеспечивает обволакивающие свойства ферментированного иван-чая, который снимает воспаление и утоляет боли, а также снимает судороги. Дубильные вещества обладают вяжущим, кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. Лично я собираю иван-чай для последующего изготовления так называемого «копорского чая». Дело в том, что до начала XX века значительной популярностью в различных регионах России и у самых широких слоев общества пользовался горячий напиток из иван-чая ускалистного – «копорский чай». Название «копорского» он получил по названию местности Копории в Петербургской губернии, которая стала центром производства копорского чая и его торгового распространения по всей России и Европе. Его получали, заваривая листья растения после их ферментирования и сушки. Сегодня Иван-чай можно приобрести в любой чайной лавке и не только, но технология его сбора и изготовления настолько проста, что доступна каждому. Да и прогулка в лесу на свежем воздухе, согласитесь, весьма приятное времяпровождение. Собранные растения иван-чая подготавливают к ферментации и сушке. Для этого листья отделяют от стебли. Процесс ферментации – очень важный этап, заключающийся в окислении чайного листа. Сок чайных листьев вступает в реакцию с кислородом, и под действием микроорганизмов, которыми насыщены листья, начинается брожение. Поэтому листья иван-чая ни в коем случае нельзя мыть. Вода смоет все микроорганизмы, которые нужны для процесса ферментации. Процесс ферментации также определяет то, какой вид чая получится в результате. Но это уже совсем другая история. Друзья, как бы это ни было печально, но пришло время собираться домой. На самом деле дня, проведенного в этом месте, катастрофически недостаточно. Лично мне хотелось бы остаться здесь как минимум на 2-3 дня, развернуть лагерь, обустроить быт, благо здесь никаких проблем нету. Дышать этим свежим лесным воздухом, наполненным запахом хвои. И просто сидеть на стульчике, смотреть вдаль и ни о чем не думать. Возможно, когда-нибудь эта мечта осуществится. А пока собираемся в обратный путь. Спасибо за дары этого леса, за Иван-чай. Спасибо всем тем, кто досмотрел этот фильм до конца. Всем удачи. До новых встреч.